Здравствуйте! Мы начинаем решение сегодня следующей задачи из вот этого сборника заданий по теоретической механике Яблонского с авторами раздел динамики материальной точки это последняя задача из этого раздела дальше перейдем к динамике системы материальных точек к механической системе Подраздел «Основные теоремы динамики материальной точки». То есть опять будем использовать законы динамики в интегральной форме. Интегральные законы или общие теоремы динамики, как их называют. Сегодня мы посмотрим, как применяются эти теоремы к исследованию движения материальной точки на вот этом примере. Вот сам пример. значит Шарик принимаемый за материальную точку движется из положения А внутри трубки, пусть которой расположена вертикальной плоскости. Вот этот шарик, в нашем случае, вот шарик А, вот он движется внутри трубки. Вот эта плоскость вертикально расположения трубки. Значит, вот он движется по изогнутому участку, вот по прямому участку. Вот здесь вот он может столкнуться с пружиной, а может и нет. Вот у нас в нашем примере сталкивается. Найти скорость шарика в положениях В и С и давление шарика на стенку трубки в положении С. Трением на криволинейных участках траектории пренебречь. В вариантах таких-то шарик, пройдя путь H0, отделяется от пружины. В нашем случае он наоборот натолкнется на пружину. То есть, вот тут -вот он вышел на прямолинейный участок точки Б. Вот он с точки Д столкнулся с пружиной, и дальше он будет значит, двигаться под действием еще плюс. Кроме сил, которые действовали на участке БД, еще плюс сила упругости пружины, которая будет все время возрастать, пока не остановит шарики, я так предполагаю. Необходимые данные. Значит, вот приведены. Масса М, скорость ВА, время движения ТАУ на участке AB или на участке БД. f это значит коэффициент трения. H0 – начальная деформация пружины. H – наибольшее сжатие пружины. С-коэфент жесткости пружины H наибольшая высота подъема шарика и С путь, пройденный шариком до остановки. И вот наш пример. Значит, вот наши данные. Определить скорость точки. Здесь модули написано, скорость это векторная чина. Но мы, наверное, укажем направление на рисунке. Определить скорость, точ... скорость материальной точки в... в точках B и C, траектория, определить реакцию. То есть давление шарика, что тут было? Да, давление шарика на стенку в трубке в положении С, определить скорость в точке D и максимальное сжатие пружины H. В данном случае, поскольку H да наибольшее сжатие пружины. Ну и вот пошло решение, которое мы сейчас с вами и попытаемся тоже внимательно пройти. Как видите, оно достаточно компактное и небольшое в записи. Но я думаю, у нас тоже получится его сделать. При этом, смотрите, вот у нас есть изменение кинетической энергии материальной точки. В задаче d5 мы теорему об изменении импульса материальной точки проходили. Но давайте посмотрим. То есть сегодняшняя наша задача, задача d6. Основные за теоремы динамики. Теоремы динамики материальной точки. Давайте сразу немного о них. Чем у нас эти теоремы? Ну, теорема, которая была первая, это теорема об изменении кинетической энергии. Кинетичес... изменение кинетической энергии равно сумме работ всех сил, которые действуют на данную материальную точку. То есть, если у нас есть материальная точка в положении 1 и 2, у нее есть какие-то скорости v1, значит, вот наша материальная точка, и здесь что-то v2 то изменение кинетической энергии. Кинетическая энергия, напомню, у нас чему равна. Равна m v квадрат пополам. Ну а работа каждой силы, которая действует на участке, это f умножить на dr. dr – это перемещение, но это небольшой элемент работы. Δr. Если речь идет о конечном промежутке, то надо что-то проинтегрировать, соответственно. И получим, что А у нас равняется F, интеграл от F, D, D, R. От R1 до R2. То есть на всем пути, если проинтегрировать. Работа каждой силы И, F, И. Это работа силы F, И, А, И. То есть, вот так вот мы вычисляем величины, которые входят в этот закон. Напомню, что еще один закон мы рассматривали в задачи D5. Это закон о изменении импульса материальной точки. Он был равен значит, изменению импульса материальной точки равно сумме импульсов сил всех, которые действуют на эту материальную точку в рассматриваемый момент времени T1. 2, обратите внимание, этот закон у нас векторный, здесь у нас векторные величины связаны этим законом, этот закон у нас скалярный, в данном случае векторные величины образуют скалярное произведение, то есть число образует. То есть этот закон у нас связывает какие-то числа, этот какие-то вектора, то есть там где у нас возникают какие-то проблемы с направлениями, например, легче применять скалярный закон, сразу скажу или где нам направления не важны, там, где нам важны направления, или их легко достаточно предусмотреть, например, движение по прямой линии тела, то легче употреблять. Удобнее, может быть, применять вот этот закон. Ну что ж, давайте посмотрим на нашу задачку опять. Итак, данные запишем. Мы приступаем опять к решению задачи. То есть, мы, как всегда, должны сделать вот три шага. Дано. Перейти с берега дано на берег найти. Как я это решил делать, чтобы не менять? С помощью решения. То есть, с помощью известных, вот в частности, вот таких вот известных теорем. Итак, что же нам дано? Нам дано следующее. Давайте запишем. Масса точки. 0,5 килограмм, 500-граммовый шарик, допустим. Скорость точки, в точке, э, скорость точки А, скорость э, точки в точке, это не звучит, конечно. Скорость тела в точке А 0,8 метр в секунду. Тау равняется 0,1 секунда, это время на участке БД. То есть я обозначу это дополнительно, например, всякий Тау Б BD. Ну, конечно же, нам рисунок, да, да. На чем мы часто забываем. R равняется 0,2 метровыми. Далее, что? Коэффициент трения на прямолинейном участке F01. Геометрия дана. Альфа равняется 60 градусов. Бета равняется 30 градусов. Далее, что у нас? H нулевое равно нулю. Сейчас вспомним, что такое H нулевое. И С у нас равно коэффициент жесткости пружины 10 ньютон на сантиметр. Ну, соответственно, давайте все-таки переведем здесь 1000 ньютон на метр. Так, вот, пожалуй, все, что нам нужно. Но давайте вспомним, что такое было H0. H0 у нас была начальная деформация пружины. То есть у нас начальная деформация пружины нулевая. Далее. Ну, давайте тогда рисунок составим. Итак, у нас имеется рисунок. Вот точка А, в которой начинается движение. Точка А. В ней у нас имеется полукруг радиуса R. Вот такая трубка. То есть, вот этот радиус у нас равен R. Далее. По этой же прямой, то есть, по вот этому диаметру, у нас изгибается вторая трубка. Вот она, вторая трубка. Эх, ну плохо получилось, но все-таки, вот, поверьте мне, что это, по идее, должно быть радиуса 2R-трубка. Соответственно, вот эта точка С, которая нас интересует, одна из точек. И вот эта точка, конец криволинейного участка B. И здесь у нас начинается значит, второй этап. Это прямолинейный участок. Вот прямолинейный участок. Вот эта точка D. Вот этот угол у нас, это у нас угол бета, где у нас фигурирует угол альфа. А вот он у нас. А вот этот угол у нас, соответственно, альфа. Но рисунок получился настолько неудачным, что у меня альфа, например, 30, а бета 60. Что я бы, конечно, мы его еще перерисуем, пока что просто обозначим. Но и здесь вот в точке D не деформированная. Пружина. То есть, шарик движется вот здесь. Напомню, что на наклонных участках силу трения мы пренебрегаем. Вот здесь сила трения начинает действовать. Он движется, движется, вот набирает там или тратит скорость. Но, скорее всего, все-таки наберет, поскольку перепад высоты отрицательный. А сила трения отсутствует. Значит, набирает скорость, выходит на прямолинейный участок. Здесь начинает работать сила трения. А здесь еще в точке D начинает работать силу упругости. И отсюда он вот, э, дойдет до какой-то вот этой величины. Сожмет H. Вот этот путь H у него будет равен. Сожмет максимально пружину. И с этого момента, что его энергия кинетическая превратится в ноль, пружина начнет его э, отталкивать. И сила тяжести, там, составляющая сила трения, вот, поменяет свой знак. В общем, теперь начнется движение в обратном направлении. Но нас интересует вот этот Момент до этого момента. Движение до этого момента. Так, БД А A, C. Ну вот С, вот эта точка, Б, это. Эта точка нас не интересует. Итак, что же нам надо найти? Нам надо найти скорости точки. Скорости тела в точках Б и С. Скорость тела еще в точке D. Надо, надо найти реакцию, э, э, давления, с которым точка, материальное тело давит на трубку в точке C. И нам надо найти сжатие пружины H. Вот это 5 величин, которые нам следует найти. Обратим внимание, вот эти величины, строго говоря, у нас векторные. Вот это у нас... Э, Скалярная величина. Но что касается векторов. направления этих величин. Поскольку траектория окружность. То здесь у нас. ВС направлено вот так вот. А VB у нас. Поскольку это полукруг. Направлено вот так вот. То есть VB у нас вот так направлено. ВД у нас тоже направлено. Что вот таким же образом. То есть вектор ВД тоже направлен по прямолинейному участку. Здесь вот стыковка происходит. То все происходит вот по этой прямой. То есть здесь у нас прямолинейное движение происходит. Поэтому мы можем считать, что направление у нас задано на рисунке. Остается определить модули этих величин. А вот с реакцией, НС, с реакцией НС, в принципе, тоже все понятно, поскольку давление точки на эту трубку будет вызываться значит чем какими величинами ну по третьему закону не тону лучше какие силы действуют на точку с в этой точке значит это будут что точнее какие это у нас интересует вот вот трубка и вот наша точка с ну трубка конечно с двух сторон как бы, но в нашем случае здесь это не так важно значит что то есть, здесь изучается взаимодействие поверхности с телом. Но у нас условия, что... А я напоминаю, что любая поверхность с телом, когда взаимодействует, то... Вот я нарисую их раздельно. То какая сила действует со стороны тела на поверхность? Одна сила, но мы ее раскладываем на две. Допустим, движется туда со скоростью v. Мы раскладываем на силу нормального давления и на силу что? трения. И на силу трения. То есть вот эта сила реакции поверхности, которая, в общем-то, направлена под углом, там конус угла трения и так далее. Смотрите, законы трения. Мы рассмотрим всегда вот эту силу R, мы разбиваем на две, на нормальную и силу трения. Поскольку по условию сила трения у нас равна нулю, то фактически значит, сила, с которой будет реагировать э, трубка на... Э, наше тело в точке c она будет направлена вот по этому диаметру перпендикулярно траектории она будет направлена э, вот в этом направлении сразу могу сказать значит это сила реакции n да соответственно значит по третьему закону нетона наше тело на трубку будет реагировать что с силой равной n по модулю, но противоположно направлен, То есть, по диаметру вот туда. То есть, вот эти величины мы уже определили. Часть этих величин, их направление, направление этих векторов. Осталось определить вот эти пять чисел. 4 модуля векторов и вот это сжатие пружины с помощью теорем основных, теорем динамики, то есть законов динамики в интегральной форме. Ну что ж, давайте займемся этим в следующем фрагменте.